Серега, ты что, крейзио? Вот они, да, вдвоем? Да, да, да. Это они едут? Да. О, уходите. Серега, крейзи. Ух, рядом прям! Снимаю! Как они жестко, прям реально поехали целиком. Ничего себе не улетели. Там такая скорость.